Центральный банк поднял ключевую ставку до 20 процентов. Доллар взлетел свыше 100 рублей. Что-то явно не то. Давайте об этом поговорим. С вами Санислав Искаков. Мы начинаем. Несмотря на все жесткие санкции со стороны Запада, Россия до сих пор не может отказаться от доллара США в расчетах с другими странами по торговым и иным сделкам, а также в иных расчетах. Несколько лет назад российский Минфин говорил по этому поводу следующее. Процесс тормозится из-за глобальной исторической роли американского доллара как самой ликвидной валютой и высокоразвитой системы корреспондентских счетов. Сколько же можно восхвалять доллар США и вспоминать про их великое восхождение на мировой предестал? Может пора уже отменить это нежелание правительства России идти по пути суверенизации экономики страны? Ведь многим из нас известно про американскую аферу 20 века, связанную с Бреттон-Вудскими соглашениями 1944 года, когда был отменен золотой стандарт для стран подписантов и доллара США стали резервной валютой в мире. В 1965 году известный французский лидер генерал Шарль де Голь объявил об отказе от использования доллара США в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт, который был до подписания соглашений 1944 года. Это сильно испортило отношения между Францией, и Соединенными Штатами. Этот важный шаг к разоблачению мировой схемы влияния доллара США на экономике других стран стоил Деголю отставки, которая была планирована и совершена при помощи студенческой революции. Неугодный бунтарь Шарль Деголь был вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы. Шарль Деголь показал всему миру, что доллар США нельзя признавать в качестве единственной мировой валюты, которая должна использоваться во всех расчетах между странами. Неужели Министерство финансов России об этом не хотят подумать, особенно после введения новых санкций? США пошли дальше в этом вопросе и отменили золотой стандарт в 1971 году, после чего окончательно перешли на расчеты в нефтедолларах. Нефтяной кризис 1973 74 годов, давление на нефть страны, соглашение между США и Саудовской Аравией – все это в итоге привело к покупке и продаже нефти только в долларах США. От Отныне странам нельзя было продавать свою нефть за национальную валюту. В итоге доллар был окончательно привязан к ценам на нефть что также отражается на экономике страны, которая эту схему использует. В эту же схему встроена и Россия, которая играет по данным правил 1992 года. Это есть не что иное, как очередная афера в США по колонизации мировой экономики. Соединенные Штаты по-прежнему влияют на экономику России при помощи нефтеденег которые используется в торговле ресурсами и другими товарами. В силу сложившейся геополитической ситуации, за последнее время наша страна не должна расслабляться и спокойно наблюдать за всем этим. Стоит полностью добиться вывоза всего золотого запаса России из США и вывести его из-под их юрисдикции. Перестать делать доллары США резервные валюты в Центральном банке, и вспомнить про золотой стандарт. Золотой рубль хоть как-то должен помочь в укреплении российской экономики. Есть страны БРИКС Евразийского экономического союза, где стоит расплачиваться только своей национальной валютой между странами-участниками этих международных организаций. Здесь стоит вообще забыть про доллара США.